А мне, пожалуйста, 2 мак, картошку фри, две колы, два сырных соуса, 15 кондургеров, ждите, я ничего Заебался, как же я люблю пожрать Люблю пожрать, люблю пожрать, люблю пожрать И на вас мне наплевать, буду дальше жрать Жиром заплывать, жиром заплывать И диета не нужна Хочу пожрать, хочу пожрать Хочу пожрать и вам решать Люблю пожрать, люблю пожрать Люблю пожать, Я ем везде, всегда и после шести Спортзал, прости, нам не по пути Я не Майонез я без тебя не могу Заправлю я тобой всю еду. Я не хочу считать колонны Жирный тоже человек Жирный ждет большой успех Люблю пожрать, люблю пожрать, люблю пожрать, и на вас не наплевать, буду дальше жрать, жиром заплывать, жиром заплывать, иди это не нужна Хочу пожрать, хочу пожрать, хочу пожрать, и не вам решать, люблю пожрать Люблю пожрать, люблю пожать, Я ем везде, всегда и после шести Спортзал, прости, на мне по пути Я не хочу считать калории Я не хочу считать калории О майонез, я без тебя не могу Заправлю я тобой всю блюду. Я не хочу считать калории Зерны тоже человек, Зерны ждет большой успех.